международных конкурсов. Нагороджена медалью за 25-летнюю працю в сфері культури, музыки, мистецтва Министерством культуры Украины. Вона автор и композитор, яка творит у всіх можливих музичних стилях. Від російської и циганского романців до важкого року. Зустрічайте Єва Фландер! Усталый старый год Явился Траю. От старых бед к восторогам. Приходит Новый год Мне хочется немного тишины чтобы громко закричать Я люблю, люблю, люблю Прошу тебя, мой Бог Пусть этот Новый год в сердцах людей А боль, любви зажжет А так, чтоб мир весь засиял От а, любви Твой Любимые друзья, я люблю вас С Новым Годом Когда гляшу я в сердце глубину Я вижу там тебя, я слышу там себя Мы вместе навсегда, я и ты Ты и я О, как прекрасно понимать в этом мире есть любовь, и это мы, и нам с тобою жизнь и путь не пройти без любви твоей любви. Я Желаю, друзья, чтобы музыка вечной любви, Так ярко, красиво и громко звучала, Любовь у нас живи, Новогодняя ночь, огнями сердца. Чай, вместе...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 Кликуйте, над землей, свет Васия. Песни славы громко пойте, Бог нам сына даровал. Чудные праздники краждества и отнынебо все роды, Злая, дар Отца <сёк> Друг мой сердцем сокрушенным В нем той благой Господь для всех родился, и тебе Он даст покой. Ярче солнца ярче звезд всех, И звезда Мне и всем земным отворением мира радость принесла. И отныне во все роды Злавят дар любви Отца Друг мой сердцем сокрушенный, В нем вести той благой Господь для всех родился И тебе Он даст покой Ярче солнца ярче слез всех Бифлеем Моя звезда, мне и всему земным творениям мир принесла. С Новым Роком, моя Украина! Мои вітання вам, дорогие друзья! Я желаю вам, чтобы в Новом році Кожна людина, кожна дитина и кожна родина Вечула подих любови А наша Украина своей любовью Весь мир удивлять смогла Бо Украина – это колосковая любовь так хай любовь живе в каждой душе и в кожному сердце с новым роком. Вся наша жизнь прекрасная дорога, как нам ее пройти, чтобы не севернуть. Пусть в этот новогодний вечер На всем любовь подскажет жизни путь Вас с Новым годом поздравляю Мои любимые друзья И в Новый год я вам желаю Любить, любить, любить, любить всегда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 как коснулся. Спиши, как он любить и научи всех живущих в мире любовь на земле. Дарить любовь, дарить любовь, дарить любовь, дарить, дарить любовь новую. К нам идет Новый год, к нам идет с Новым годом. Раз-два-три, любовь приди, с Новым годом поздравляю, счастья, радость желаю. Пусть любовь ваш дом придет и подарки принесет. чтобы любовь ваш дом пришла, позовем ее, друзья. Раз-два-три, любовь, приди!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 Словно пух голубей Белый снег засыпает следы на тропинках Отражается у душах красоты Христа И так хочется петь о любви, не смолкая И сказать «С Новым годом, дорогие друзья!» Пусть любовь во что приходит и подарки всем приносит, чтобы к нам любовь пришла, позовем ее друзья. Раз, два, три, любовь приди. Раз, два, три, любовь приди. Раз, два, три, любовь приди. Раз, два, три, любовь приди. Снова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 Я проживу, ай-яй-яй, ай, ай. и ничего я не пойму, что ой-ой-ой. Живу.